и программа это часто встречающихся программах я буду пробовать то, что я говорила, я загляну в я буду пробовать все продукты почти все закончились пробовать обычные кстати я не но я буду так пробовать все и это вообще Программа нам чуть-чуть попозже что-то поэтому сразу я когда мы это видео, она, нет, эта программа будет mm -hmm. Так вот. Понимаю, короче. Еще одно понимание. туда, туда, хочешь, это просто лимон да, Что ли мы же я бубил а ну, это это ну, этот, Это Материнский компьютер. Да, ты что, ничего не разбагачил Ты что, испытываешь? Да, да. Ну, я Сейчас я сделаю, мама купается. Ну что ж, давайте начнем с того, что мы что, Я сейчас батарею. я не знаю. Давай серьезно, иди Садись, маленький. No. Okay, okay. хорошо. Хорошо. Okay. Okay. Что-то, как Не бойся, все, не, не не что Он так, что Он так гранул таких а прошу прошу да что я потом сделаю следующие программы стоящим нет только, это, если сейчас, просто ремонт не попадается то есть это вот настоящим ну насколько ты из лимона из You yeah. пальчики вверх канал и